В общем, я зашел в кафе, и что-то я вот пожалел, что тайцы сказал «Спайси, окей, на меня посмотрел так, подозрительно. Да, Фрэнт? Скажи «Привет!» Здесь сидели, сейчас только что его, вот еще сидят. Сейчас мне принесут, вот мне бутылку пива несут. Лево, и сейчас сделают омлет, но по поводу омлета, я говорю, спайси какие, он у меня так подозрительно посмотрел, типа, сейчас я тебе сделаю, ну, сейчас попробую, расскажу вам про омлет, в общем, мне вот такой омлет принесли с рисом почему-то, так я и не понял, почему рис, хотя заказывал один омлет, тайский омлет, с как его, с фаршем, ну, и спайси там не было, в общем, пожалел он меня, наверное, тайц, Подумал, фаранг что-то ляпнул, не подумал, что спаси. В общем, я сейчас доедаю и иду домой. А вечером мы встречаемся с ребятами. Ну, я думаю, что если они будут не против съемки, вы с ними познакомитесь. Вот такая вот дежистка такая скучная, неинтересная. Надо ее разнообразить. И скоро я это сделаю. А вы это все увидите. Поели мы на 100 бат Вместе с первым Бай-бай В общем такой бар Тоже полузакрытый Столы бильярдные Накрыты Можно, прийти, не знаю, платный, не платный пол здесь гоняют В общем улицы, как видите Вы пустые Так Полтора коллеги катается На байках ну, сейчас может быть еще не время, опять же. Но тайцы решили покушать. Второй макмак. -мак. А, это пок. Чикен. Чикен? Да? Чикен, Короче, курица, курица с рисом. Окей. Окей. Больше я все равно не знаю, что спрашивать. Так что я вам не отвечу Ну бары тоже, как видите, все пустые Какие-то закрыты даже Чисто такая тайская ул улочка Здесь в основном проживают европейцы на этой улочке Русскоговорящих здесь практически мало Ну вот отель в одном из видео я снимал Алексей, по-моему, приезжал какое-то время жили в общем вот так вот все серенько убогонька ну ладно мы с вами домой идем надо батарею подзарядить видео перекинуть вот видите продажа продажа ну, скорее всего продают полностью все это здание то есть кто надумает купить можно прикупить на первом этаже бар устроить ну и два этажа плюс сколько здесь номеров 3 4 5 6 7 14 и на ту сторону 28 номеров где-то у вас будет под сдачу ладно пойдемте ребятки не буду вас больше томить По пути домой Я остановился в кафе еще в одном ну, здесь рядом с Амазоном находится. И Тайки спросил, он говорит, да, сдаю комнаты по 7000 бат. 7000, я? Yeah? Okay. В общем, вот такой вот новый. Если кому будет интересно... Сейчас... В общем, это или общее все. Нет, это не общее, это одна вот такая вот комната. Ну, в принципе, за 7000 такую большую комнату. По поводу Wi-Fi я сейчас узнаю, то есть вот одна спальня такая большая. Бассейна нету, ребят, сразу говорю. Ну, сдает и посуточно, и можно на месяц. А вот такая вот ванная комната. Туалет, душ, умывальник, обосральник, подмывальник, душевальник. В принципе, все стандартно. Ну, сразу видно и по запаху чувствуется все. Свежая построенная, то есть а, кухня есть, есть электрическая плита, есть холодильник, морозильник. Ну, с посудой, я думаю, тут все организуют. О, маленький стол обеденный. Это прям находится напротив Амазона. Если кому-то будет интересно. Не стала сигареты заходить, попросил подержать 7000 бат yeah? В общем, 7000 бат Она хочет за месяц А, электрик, how much? Электрик, 8 бат 8 бат, 8 бат, но это дорого, 8 бат Дороговатый, конечно Ну, вот такая вот территория здесь То есть, здесь получается Одна комната а, турумс, турумс, в общем, две комнаты такие вот есть, ну, территория, в принципе, можно поставить, кто хочет приехать на, там, перезимовать, а, мангальчик свой, то есть спокойно, я думаю, можно, вот он, Амазон у нас, так что кому будет интересно, ну, в принципе, в джунглях практически находитесь. По поводу москитов. А москито? Москито, но, но москитов. Говорит правильно. Ну и также, то есть а, ходить там, кушать куда-то не надо. Здесь же а, тайское кафе. Можете перекусить. Точку поставлю на Amazon, потому что вряд ли поставится точка вот именно на это кафе. Но если будет какая-то точка в картах отображаться, то поставлю. Также байки можно арендовать в аренду, так что кому интересно обращайтесь байбай бай-бай в общем все, я пошел домой до дома у меня осталось немножко здесь маленький магазинчик еще тоже у нее есть так что кому интересно, можете приехать за 7000 бат ну, единственное, говорю, бассейна нету ничего такого нету, где комнаты там? И все, пойдемте домой. Ну что, мы сегодня Кнопе сделали прическу. И сейчас едем на встречу с ребятами. То есть ты, Кома. Ох, блядь, а тут уже бежит. Жоник, Злодей. Ребенка не пугай. Да, кнопка. скажи? Прибежал, увидел. Маленькую беззащитную. Так, иди отсюда, блядь. Э. Чудо в перьях. Мы цветочки нюхаем. Да, но Нам надо понюхать цветочки сначала. Так, ну что, девчонки мальчишки, как я и обещал, что сегодня мы встретимся с ребятами. Переел. Филипша, смотрите, Давай, смотри, скажи привет. Твори привет, привет ручка Томахая. Скажи помахай. ты в Таиланде. В общем, будем знакомиться с мамой и с папой. Маму зовут Надежда, а папу зовут Эдуард. Эдуард. Ребята к нам приехали, из эстонские. Скажите, вы уже в который день первый сегодня или второй? Нет, мы уже... Мы прилетели 29-го. А, 29-го. Да, просто как бы некогда было вырваться. Пока... Обустроились пока туда-сюда. Как вам отдых? Отлично. вам в Пассаторе остановили, Да. Как вообще отель? Я просто там был недавно, рассказывал немножко. Никогда там как не жил ну, Мы в Амбассадоре первый раз До этого останавливались рядом с Амбассадором Есть как минимум Мы два раза останавливались там вот. А сейчас решили остановиться в Амбассадоре Потому что низкий сезон Немного народу Для нас это очень э, Прекрасно Это как раз то, что мы и ожидали То есть нас сейчас устраивает Все на 100% Так как мы хотели Так мы уже в Таиланд приехали в седьмой раз да, мы жили да. такие... на севере. А Шили. на севере, где вы живете? Жили? А, жили. жили. А, ну здесь. Да, я там был обзор из Пулмана, Мы там да. были когда-то. Тише, тише. А я не помню, снимал я его Да, да, снимал, да, Пулман был. В обзоре Пулман был. Мы были в Пулмане. Да. в центре никогда, в Кулмен два раза, но нам приглянулся больше юг. Мы, мы сначала. были далеко на, на юге. Да, дальше, чем у посадов. Я не знаю. Я дальше Амбассадора, в принципе, тоже ничего не знаю. Вот там дальше, еще Там очень красиво, очень нравится. Я знаю, там за Амбассадором есть еще одна рыбацкая деревня. сарай Да, вот рядом с Мы там и были, около нее. Там есть пляжи, но они как-то заброшенные практически. Там Нет, там при отеле свой хороший пляж, а есть еще Большая территория. Большая территория вообще, то есть там ни лежаков нет, ничего как бы ну вы туром, да, прилетели? да, сейчас туром прилетели сколько? стоит? да, тур, ну, на всех месте 120? да, это с проживанием, это с питанием 12 кг 12 дней. 12 12. 12. 12 дней. 12. ну, запах, ничего да, да. с перелетом и с кемеровым коралл, да? коралл у нас мы летели к в Кемеровую Утопау. А, в этом Вутапау. Мы да. в Бангкок специально, мы подбирали сюда с ребенком, чтобы два часа сейчас... не. Ну, удобно. У нас сейчас, сейчас регулярные не летают, а регуляторы окей. Мы на чарте. Мы были здесь, около Амбассадора, до минимума в феврале этого года, регулярно. Жили мы месяц. У нас квартира, мы сами все готовили, сами покупали продукты, сами готовили, кушали, завтрак, обед, пружинку. Вот. Ну, Но а сейчас как регулярно лететь города, и потом решили полететь в Амбассадор в силу того, что нам это место очень знакомо. Значит, и в принципе нас все устраивает И по завтракам, вот И по и территории, конечно, амбассадора Чудеснейшее, все ухожено Никаких змей, как соседним соседнем там ну, что у нас там случилось, да Чуть-чуть ребенка не выкусило Поэтому еще одна из причин, что мы переехали в амбассадор Потому что мы есть кстати, если получится, ну, у вас, у меня, если вы не против Я могу приехать и снимать вот именно сам амбассадор, где вот вы остановились номер вас показать потому что без проблем без проблем мы еще не почти недели мы до 9 числа здесь так что если приедете к нам когда мы там минус и 8 вот так ну что мы пока сейчас перекусим ребят мы себе заказали ребятам тоже помог такой под вот тай салат с креветками в общем, перекусим, а потом нам где-нибудь где потише сядем и еще пообщаемся, может быть. Так что не прощаемся с вами.